Пам. Па пам бам па бам, пам па пам бам Всем хай и хелло, С вами я, Рома, и вы на канале Геройчик Ромчик. И это мое второе видео за день. Возможно, оно вышло позже. Возможно, это просто тестировка это видео. Но прошу заранее поставить лайк, если оно, конечно, выйдет. Итак. Как вы видите, у меня какой-то листик. Это чтобы у меня быстро проценты не тратились. Если что, у меня однажды из-за этого на канале я не мог выкладывать видео. Конечно, мог, но они были без монтажа. Итак, сегодня я буду играть в Brawl Stars. Только... Я наверняка там проиграю. И да. Кстати, я недавно почистил, удалил некоторые ненужные приложения, и поэтому мое качество будет объемное. Если что, я сейчас записываю. Наушники. Вы ничего не слышали? Так, давайте лучше вот по-доброму по выберем. Вторую добрую розу. Так. Парное столкновение. Кстати, кто не знает, роза это имба. По крайней мере, ее щит это суперсила. И нет. Я знаю, что это ульта роза, но это по-настоящему преимущество на да, не повезло но я накопил свою ульту роза с ультой это что-то нечто это как Шелли с ультой а вы сами знаете что шеле с ультой это не к добру привет так шит его потратил ой так я вообще когда-нибудь гаджет буду тратить готова все жаль у меня не типает бу бул бул бы такому был рад я про то что бул без кустов его никак не апнуть так как он же ближник если не записывать в наушниках, то поверьте мне, раньше у меня звук был лучше, а сейчас он у меня какой-то плохой. Так что я всегда буду применять наушники. Или ждите некачественного ролика, не скачет. Я, конечно, это вырежу, но в основном я сейчас смотрю, идет ли запись как и лагает. О нет. Все, мы проиграли. Так себе, катка. Да. Ой. Стоп. Я сейчас почесал за своим затылком. О, Шелли. Угу. Кстати, кто не знает, я на Шелли плохо играю, по крайней мере в Парном Шуде. Ну, потасовка врага Улен. Я точно буду плохо играть. Так. Макс, десятая сила. Шелли такая топ укроп. Укроп. Это не Шелли, это укроп, короче говоря. Так, наши наряды. Круто. А? Кто не понимает, что такое кружиться? Это либо кто-то хочет с вами поиграть, но, возможно, он вас предаст. Иногда такого не случается. Либо он просто веселится, когда, к примеру, он кого-то убил, и он крутится. Это значит то, что он так радуется. Хотя странно. Раньше нужно было крутиться для изображений, для радости. А сейчас можно просто отправить эмоции. Получай. не понимают что это пассивка аптечка это супер супер звездная сила порекомендую всем ее брать постоянно всегда и всегда шелли с ультой чай дрожу отхилился аптечкой когда у шелли мало здоровья она просто хилится этой аптечкой но ее нужно восстанавливать вот эта шкала, которая у меня заряжается, это заряжение аптечки. Да неужели? Наконец-то. Как будто впервые выбрал Старс, и я только выиграл. Кстати, кто не понимает, почему у меня слита Шелли, я за я за этой записью всех сливал. Нет, я хотел просто апнуть некоторых, но нет, не удалось. Ну как, удалось, конечно, но я их слил. Так, кого бы... Кого бы мне взять? А-а-а! Хм. Ну, бена прикольная. Тяник, давай возьмем Шелли. Тянит, давай, Вальта. И нет. Я такой нельзя. Кстати, кто не понимает, на, как, на каком я телефоне снимаю? Просто запомните это название. Sony Xperia Z, Z1 Полчай! Почему я выпустил злобный смайлик? Нет. Это Рилли really Хард. Какой крутой ср. Правда, он сейчас не Лего, а мистер. Но мне он нравится. Хоть он и станет эпиком. Мне он нравится. Это котлета. Котлета, она слабая. Ты не понимаешь, почему я не выговариваю ее имя? Это я просто так чисто в шутку её имя произношу. Так. Макс, давай! Макс. Почему я, когда сделал видео об новой, я проигрывал. А сейчас я такой крутой. Я что, такой глупый? Давай, да пи Нет! Ты Андвенчер. Почему я жму играть снова, это потому что у меня экран залипает во время съемки. По крайней мере, звук никак нельзя сменить, потому что запись. Посмотреть еще идет ли запись можно, а вот звук это уже тогда вырезать запись. Авто -аттачит. Ой, бежим, бежим, бежим. Четверо, семь, семь, семь. Его, кстати, не бывает, чтобы вы понимали. Чего ты смеешься? Медведь! Или это Брок? Не, медведь. Бегай, читер. Ты же читер? Кстати, почему второе видео не про форте... ой, про синтезатор? Ну, потому что я так захотел. Отлично, логика Думаю, отлично. Так, берегу пока ульту. Пока ко мне кто-нибудь подай. Так себе. Так, извините. Да двое жми. Жми, жми. ба баба Почему он мне не падает мортис? Да let's go, let's go. Как только появилась э, анимация у Джесси, мне не хочет поиграть. Эль Прима. Так, сейчас будет игромкий звук, скорее всего. Как бы это лучше до конца леди. Давайте тогда на эльтримчике. Кто не понимает, почему я беру всяких редких, это же нубские. Нет, они не нубские. Просто у кого-то видимо скил тупой на редких, а на легендарных вот в чем секрет у легендарок. Ага. Так, пока дождемся Нет, зачем я ультанул? Спасибо, что изнул гаджет Джеки, она пришла с гаджетами Кстати, кто не знал, Джеки может атаковать через препятствие. То есть через стену она может, а через такую она уже не может. Эльф Что ты делаешь? Против Би атаковать это опасно в один на один против бит она вас одной ты она вас перепички ну вы сами видели вас убьет сейчас идет ему на помощь Ну, что так выражаешь, но ну, нечего делать. тоже никак не выжить, поверьте мне. Тут только дальники зайдут. Минус один бой на Эль Прима. Эль Прима это Хима. Хотя бы третий мест. Да. Ну, если он не хочет, я точно пойду, так как он плохо играет. Чтобы бы VPN у него отличный был, VPN это интернет такой. Почему я прорываю? Ну все, я теперь играю за Эль Прима, мне никак не выйти. Всё, бежим на пайпер блин что я сейчас сказал это же глупость интересно у меня память от такого видео не закончится за... нет... ой, ребята, я бы сделал подольше видео. Ну, первое я не хочу. Второе. Какая у меня память? Второе. Долгое видео. В общем, всем удачи и пока.